я в нашей с тем годом, для, них ради, для по сложившейся традиции в последний день декабря здесь в Кремле, в наившемся пиражах ваших, в тех, где жительный является примером истинного служения. Сегодня в этом зале собрались не самые разные. Первое достоин высшей мои собрать тех, кто настойчиво стремился к своей цели и точно знал, что она состояла, что понимал, как достичь результата и не жалея собственных сил, не скупясь отдавая свой талант. Прежде всего выразить глубокую признательность, герою Великой Отечественной войны, легендарному военноначальнику Степану Викимовичу Попову. И вручить ему сегодня в отчет. а главное от своего имени и от имени всех присутствующих сердечно поздравить Степана Викимовича с юбилеем и ему сегодня исполнилась история. Он отмечает, его мы сегодня, и давайте пожелаем здоровья, хорошего настроения, удачи Степана Юрьевича Чукова, премьера Отечественной, команды мы вас поздравляем воинской области продолжают полковник Сегодня я рада отметить выдающихся медиков тех, кто ежедневно неустанно заходит за то задачу. В их числе всемирно известной мирохирург Александр Николаевич Коновалова, а также основатель одного из сложнейших направлений детской хирургии Юрий Федорович Кисанов. Особые слова ваших в адрес Светланы Андреевны Ханина. Женщине, которая воспитывает лидеров детей, но при этом активно работает в городе администрации целикональной колонки. Ее знают практически все в области, как оцениваю, ответственного человека. Я думаю, что это очень хороший пример Я работал с государственными Дорогие друзья, во все времена Россия славилась огонь. Этот потенциал страны в поити. Для одна церемония награждения не обходится в близкие территории. Из тех, кто обладает в редких гадах, передавать впутствие чувства, мысли, настроения народа, кто вносит огромный вклад в формирование нравственных и духовных ценностей нашего общества. Для них федератов нет таких мастеров, как писатель Василий Иванович Милонов, а также мы читаем российских лет протестных зрителей, актер театра Юрий Иванович Каюров и Леонид Сергеевич Броневой. Совсем недавно Леонид Сергеевич отметил И, конечно, очень рад видеть здесь Андреем Васильевичем Бог с киногероем, которого уже почти 30 лет встречает. Уважаемые коллеги, до выступления. Нужно, Конечно, у каждого из действующих есть свое, а будет, но все мы хорошо понимаем, что это будущее, оно рука труд. что успех если падает, если не падает, а достигается только ценой труда, ценой и постоянной и непростой Я еще раз поздравляю что это, все, что сделано и и в этом производстве, в работе, культур и образования, культуре, и это слава нашей страны это имя чизнь, богатство, авторитетность. С вас Желаю